Санкт-Петербургская биржа. На текущий момент для многих трейдеров очень удобный и для многих это один из таких самых простых способов получить доступ к зарубежным площадкам. Это торговля с использованием Санкт-Петербургской биржи. Находится она в Москве на самом деле, хотя называется Санкт-Петербургская. Как организован доступ, какие комиссии, давайте все разберем в данном видео. Мне тоже было данное видео записать интересно, чтобы тоже понять, более подробно как все это работает краткие выжимки я как раз хочу привести в данном видео давайте в первую очередь разберемся зачем вообще нужен доступ санкт-петербургский бирж ну, во первых это покупка американских акций достаточно большого количества самых наиболее ликвидных входящих в большинстве в индекс S&P 500 без открытия счета за рубежом для многих это является таким камнем преткновения потому что ну, надо знание некого языка чтобы Работать с зарубежными терминалами. Ну, какие то такой дискомфорт возникает. А тут вам не нужно никак связываться. Все вы делаете в рамках... Все у вас происходит в России. В большинстве случаев это наиболее выгодно для небольших счетов особенно. Простота и удобство доступа. То есть вы работаете непосредственно через терминал Quick, к которому вы уже привыкли. То есть это, конечно, очень удобно. Не нужно осваивать новый терминал. Не нужно осваивать там язык. Английский, все работайте спокойно через терминал Quick, к которым привыкли, и автоматическая уплата налогов по прибыль в России. Но обратите внимание, там проблемы могут возникнуть с уплатой дивидендов, потому что в Америке дивиденды это 10 процентов, а в России это 13 процентов. То есть вот эти три процента вы должны доплачивать налоги самостоятельно. Для тех, кто хочет заниматься там внутридневной торговлей и не попадет на выплату дивидендов, для них эта проблема вообще снимается. А вот именно торговлю в Америке для тех, кто много сделок совершает, там проблема, что необходимо самостоятельно уплачивать налог. Тут еще по налогам обратите внимание, что в России налоги уплачиваются по прибыли в рублях. То есть ну чисто гипотетически иногда может возникнуть такая ситуация, но особенно это для, когда вы удерживаете позицию долга, что вы получаете убыток в долларах, а в рублях вы можете получить прибыль. Ну Такое может быть, если изменится курс рубля по отношению к доллару. То есть тогда получится так, что вы убыток получили в долларах, а в рублях заплатили налоги. Вот такое, такая ситуация может возникнуть. Но это наше законодательство налоговое, поэтому тут уже ничего с этим не сделаете. Теперь давайте, сколько стоит доступ к бирже. Ну вот Я внимательно рассмотрел, сколько стоит этот учет, например, в брокерском доме открытия. Ну, на текущий момент я считаю это один из самых, Прозрачных брокеров, которые предоставляют доступ не только к Санкт-Петербургской бирже, но и предоставляют доступ к зарубежным площадкам. В свое время я это использовал, но сейчас я предпочитаю работать напрямую через американских брокеров. Учет бумаг депозитарий. Если у вас соответственно, если вы совершили в месяц одну хотя бы сделку, 3 доллара вы заплатите в депозитарий. Комиссия достаточно при, ну, адекватная, то есть это 0,09%. Это вполне нормально для доступа к зарубежным акциям, например, вот Финам я вчера еще раз узнавал, у них вот комиссия на текущий момент составляет по российским бумагам при торговле на фондовом рынке реально 0,1%. Это просто драконовская комиссия. Я считаю, что у них там есть да быстрый старт, там тариф, но после этого как бы комиссия там получается достаточно приличная, если я хочу, например, торговать ну, совершать сделки небольшими лотами. То есть, у меня там по 5-10 по тысяч, если будет совершаться сделка, то комиссия там получается очень большая. Получается, это невыгодно. То есть, я для себя даже не смог там подобрать тариф оптимальный. А вот в брокерском доме открытие вполне там адекватный. И на фондовой секции. И вот комиссия на Санкт-Петербургской бирже. Вот она такая. У других брокеров надо узнавать. И если начнете торговать, обязательно уточняйте текущую комиссию. Потому что все может изменяться. Если мы, например, возьмем большие счета, то, например, через Interactive Brokers купить там на 2-3 тысячи долларов уже будет выгоднее а напрямую. Если у вас, вы покупаете там на 50-100 на долларов, то здесь, конечно, вот такая комиссия, она будет для вас более выгодна, будет намного выгоднее. И для небольших счетов торговля выгоднее через Санкт-Петербургскую биржу, особенно если вы занимаетесь внутридневной торговлей, краткосрочной торговлей. В чем еще удобство, что здесь можно торговать даже в то время, как американский рынок не торгуется. То есть, вот здесь вот эту схемку я взял с сайта биржи Санкт-Петербург. Вот ликвидность, естественно, американских площадок, она максимальна, когда торгуется вот, с 16.30 ну, 16 до 23, то есть когда рынок американский открыт, это в летнее время, в зимнее время все это на час вперед смещается. Но, тем не менее, мы сейчас посмотрим в терминале Quick, что даже вот с утра есть какая-то ликвидность. Котировки, конечно, они не совпадают. Но даже с утра и на вечерний там уже... Ну, на вечерней сессии вам неудобно торговать, а именно с утра можно до открытия американского рынка какие-то сделки совершать. Теперь, как организован рынок, как организован клиринг. Тоже эту картинку я взял с Санкт-Петербургской биржи. Ну, здесь... И идет торговля через вашего брокера. У вас брокер должен предоставлять доступ к торговой системе от биржи Санкт-Петербург. И должен быть, и учет фактически ведется автоматически брокером. Единственный вот недостаток всей вот этой схемы, что брокер подает заявку от вашего имени в торговую систему, там учет через клириговый центр. А вот на национальном расчетном депозитарии информация хранится о том, только сколько бумаг, я так понимаю, имеется в виду у самой биржи. То есть информация о том, что вы есть владелец какой-то бумаги, например, купили вы там бумагу там Amazon или Coca-Cola, вот сам расчетный депозитарий Trust and Clean Corporation, то есть в Америку, эта информация не поступает. То есть компания Coca-Cola не знает, что вы ее ну, якобы акционер. То есть вы являетесь акционером вроде бы как, получаете дивиденды в случае их выплаты но информации об этом компании кол нет вот когда вы покупаете компанию газпром информацию о компании газпром что вы акционер есть а вот при такой организации схемы нет потому что это так называемый стритнейм ковая все акциями владеет по сути санкт-петербургская биржа если санкт-петербургской бирже ничего не случится то разницы для вас нет но вот есть такой небольшой скользкий момент что вы информация о том что вы владелец у компании нет на самом деле это абсолютно не страшно тем более если вы захотите просто совершать какие-то краткосрочные сделки То есть для вас это уже не принципиально ну давайте посмотрим все как это выглядит в терминале quick где она находится эта площадка вот давайте посмотрим текущая таблица параметров или как она называется так текущие торги правой клавишей мыши щелкаете Нажимаете редактировать таблицу и здесь находите SPB акции. Открываем и смотрите, ну какой огромный объем акций, которые вы можете торговать. То есть, здесь куча крупных а, компаний. Давайте какую-нибудь какую найдем интересную компанию. Вот компания Adobe, например. Все, я думаю, фотошопом пользуйтесь. Нажимаем, вот она появляется у вас. Через якорь, я думаю, вы знаете, как якорем пользоваться. Если нет, на нашем канале есть бесплатные видео по обучению быстрой работы с квиком. То есть вот все получается. График, соответственно, здесь стакан. У меня настроен быстрый стакан. Опять же, если вы не знаете, что такое быстрый стакан, ну, рекомендую им пользоваться, потому что это очень удобно. Это значит, я вот ставлю одну акцию в один клик. Ну, любую там. Вот настроился я на Coca-Cola. Могу якорь отключить и один контракт, пожалуйста, я вот а, просто кликаю и в один клик у меня вот видите на графике появляется заявка. Заявку эту я могу там как угодно переставлять, передвигать, она также передвигается в стакане в один клик. Также эту заявочку снял. Все, это очень удобно. Могу по рынку купить, могу лимитку выставить, все в один клик. Давайте продажу. А продажу мне не разрешают, потому что шорт здесь запрещен. Только покупка акций один к одному, по-моему, без плеча. Вот у меня таблица лимитов по денежным средствам. Вот завел я вчера там около 90 долларов и прекрасно поторговал в течение дня недорогими компаниями. То есть все это работает. Если вы график посмотрите, можете сами его вывести, посмотреть. Ликвидность, когда торгуется, соответственно, американский рынок. Вот он вчера, он был уже получше, повыше. Но хотя вот вы видите прекрасно, это минутный график, тем не менее какие-то сделки проходят. То есть торговля какая-то, она внутри дня идет. Давайте Amazon посмотрим. Через якорь сейчас тоже его настрою. Ну, тоже какие-то сделки проходят. Но вот смотрим вчерашний день. Конечно, ликвидность, она выше, когда а, торгуется сессия. Вот эти вот, которые вы видите, стакан, это, естественно, нереальный стакан там в Америке. Это стакан, который организуется маркетмейкерами. И участниками рынка, который в России. То есть это стакан э, квиковский стакан, который появляется здесь в России нашими участниками сформированы. И даже график котировок, естественно, он немножко отличается от реальных котировок в Америке, но тем не менее, если вот компания Amazon, она, цена у нее падала вчера вечером, то, конечно, она падала и в Америке. То есть иначе тут бы арбитражеры, которые играют на вот этой разнице в России и в Америке тут же бы эти цены уничтожили эту разницу, эту дельту. Поэтому реальные движения, реальные котировки, если вы хотите, например, инвестором стать, вы, конечно, поймаете и отловите. Практически столько же заработаете, купив через Санкт-Петербургскую биржу компанию, как и через Американскую, то есть там доли центов. Какая еще есть хорошая новость? Многие просили, был у нас роботы-помощники, которые автоматически выставляют стопы и профиты. Работали они на фондовой секции, на срочной секции, на валютной. Теперь вот робот-помощник SuperSmart Stop и Profit, который, один, ну, который самый популярный из роботов-помощников у нас, он также настроен и полностью адекватно работает на Санкт-Петербургской бирже. А это автоматическое выставление стопов и профитов. Это многоуровневые профиты многоуровневые стопы, причем настраиваемые все уровни, автоматический перенос без убыток, виртуальные стопы и профиты и закрытие позиций по времени. Все это можно организовать в автоматическом режиме при помощи робота Super Smart Stop и Profit. Вот его табличка здесь выведена. Он сейчас настроен. У меня сейчас на текущий момент нет открытых позиций. Все это можно легко настроить. Тип лимита T2, то есть расчет идет Через два дня у вас бумага попадает на ваш счет. Ну, так же, как и фондовая секция. Вы только указываете код бумаги. Причем код бумаги – это код бумаги, который в Америке. Вот, например, Coca-Cola Co. И добавляется вот префикс Санкт-Петербург. Указываете код класса для Санкт-Петербургской биржи. Счет Депо. Вот у меня вот для открытия он. У вас есть и другая компания. Другой брокер предоставляет доступ. Будет другой счет Депо. И код клиента там СПБ для Санкт-Петербурга. И все, вы можете спокойно работать, использовать закрытие при помощи запрещенных периодов и все типы. Связана заявка стоп лимит take profit. Можете использовать. Можете использовать настраиваемые вот профиты, настраиваемые лимиты, которые отображаются, выставляются брокером. Можете использовать, соответственно. То есть, все возможности робота-помощника доступны вам теперь на Санкт-Петербургской бирже. Поэтому можете рассмотреть этот вариант использования робота-помощника. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, данное видео будет полезно. Многие, я думаю, что попробуют работать через Санкт-Петербургскую биржу, попробуют поторговать иностранными зарубежными акциями. Это расширяет просто ваши возможности как трейдера. Поэтому, если есть такая возможность, надо ее попробовать. И может быть, вам будет, может быть вам понравится торговать именно зарубежными акциями. Но это опять же диверсификация, если вы покупаете и не только российские, но и зарубежные компании. Например, если кто-то был и занимался инвестированием на российском рынке, то вот так без открытия зарубежного счета легко можно стать инвестором и на зарубежных акциях, на зарубежных площадках. Спасибо еще раз всем за внимание. И кто хочет использовать робота-помощника, то может рассмотреть эту возможность. Теперь робот SuperSmart Stop и Profit работает на срочной секции, на фондовой секции Московской биржи, на валютной секции Московской биржи и на Санкт-Петербургской бирже при работе с зарубежными акциями.